шалом uh, Сегодня прекрасная Параша Шабуа. Шем шель шмот. имя шмот. Имена. Shemot. Начинается она вот имена. Uh, люди мыслят образами. Uh, глобали. Когда мы слышим Шем, человека, которого мы знаем, мы сразу вспоминаем его образ примерно. И когда нам говорят, что Маша, я yeah, произвольно это имя, говорю. мы что Маша, לדוגמה, приготовила вкусный торт, а мы знаем, что Маша не умеет готовить торт. Вау! Я не знаю. Я не знаю. Как это возможно? На самом деле, <laughs> мы мыслим образами. Мы что כד נחנו רואים דמויות כשאנחנו חושבים, נחנו רואים תמונות. תמונות. ויעד היום, я хотел бы я я хотел бы сделать три остановки. на некоторых именах. Первое имя это Моисей. זה משה. Хотел бы немножко оживить наш образ. איתי רוצה לאחיות קצת ה... איך שאנחנו רואים אותו. Представьте себя. דמיין מורה. Сына президента. Этабен. Этабен, что Рашмир Шало. Что Ломшинец. Если мы знаем сына президента. Имехну мекируем этабен Рашмир И когда мы слышим его имя. Мы понимаем, что он не будет работать на обычной работе. На он не будет ездить на старой машине. Это жизнь. Это жизнь. И вот однажды Моисей, И вот день, Моисей, имея все в этом мире, что Вдруг решил от всего отказаться Питом מחлит, э, э, Левотер". Левотер от всех благ этого мира, мира". в пользу праведности, Леман в пользу Бога. Леман вдруг он решил так, Питом он ему вдруг не нужно было ничего кроме праведности. ביתנו לczych klumchut zedek. na skолько często my przyjmujemy w życiu rozwiązanie w пользу prawidłności. kama koręlano że aknu mchliti machlotot kajel element zedek. i noga ci wyzwy przychodzą жизнь i my przyjmujemy stronę Boga. w но что мы видим в истории про Моисея? Aber, мы видим, что он как будто бы проиграл. Иногда видим, видимое не соответствует тому, что мы не видим. Okay. Видимо, Моисей проиграл, его изгнали из страны, он потерял все. Иногда, видимо, не соответствует действительности. Ну или другими словами, иногда то, что происходит на небе не соответствует тому, что происходит на Земле. Okay. Uh, вторая остановка, на котором бы имени я хотел сегодня остановиться, это Яков и Исав. Все мы их знаем. там? Итак, вспомним, что мы знаем про Исава. Он первенец. Его очень любит отец. Он может на бегу вытащить лук со стрелой и попасть в воробья. Или поставить ловко капкан и поймать большого зверя. Я думаю, из пистолета нелегко попасть в воробья. А он стрелял из лука. Он был смелым. Наследство принадлежало ему я это отец очень любил его а что еще нужно было но пришел выбор в его жизнь И Он выбрал продать свое первородство и видимо ничего не произошло он поел встал и ушел может быть, он подумал себе, меня же никто не видит. Только он и я. Иногда, когда мы делаем выбор, есть только ты и кто-то, кого никто не знает. И может быть, ты тоже думаешь, там меня никто не видит. Но на написах все записывается. И прошло время. И Исав не, не получил то, что ему принадлежало. Насколько часто мы делаем выбор не в сторону праведности? Куришь, пхиран, ло и и третья остановка. Да, и третья остановка. Я хотел бы, чтобы вы все открыли книгу евреям. Первая глава. Почему-то в моей Библии написано, что это послание к Павла, к евреям. Но это не, это не так. Я не думаю, что Павел мог написать послание к евреям. Сегодня я не буду об этом говорить. Но есть много показателей, что это не Павел. Написал. 12 глава, первый стих. Пасух no, äh,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 Иешуа Машеяха, который вместо принадлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление и восел одесную престола Божия. Образы в Библии нам даны для подражания. Батанах Сегодняшняя глава, Шмот. А Шмот. Имена. Шемот. говорит о многом. О Помните имена тех, о ком написано в Библии. Это дано нам для прохождения нашей жизни в победе. Ишуа Машиях. Ишуа видимо проиграл, видимо его распяли, ученики разбежались но повторяю не всегда видимое соответствует тому что происходит на самом деле хотел бы пожелать вам держаться праведности Потому что праведность ⁇ это то, без чего человек не может увидеть Бога. И хочу напомнить вам, чтобы вы делали свой выбор в сторону праведности. Делать выбор в сторону праведности. Шабат, шалом. Шабат,